Всем привет! Сегодня полезные советы. И также расскажу вам, как можно выиграть вот такую торцовочную пилу от DeWalt. Поехали! При строительстве дома, ремонте или отделке, я часто работал вот с такой шнуркой. Бечевкой, кто как называет. Которую часто натягивают для выравнивания стен, углов, периметра, фундамента и так далее. Размотать-то ее легко, а вот сматывать 50 метров вручную... То еще удовольствие но выход есть берем перевое сверло на 18 миллиметров оно прям идеально подходит под внутренний диаметр втулки вставляем вовнутрь а сверло в шуруповерт и спокойно сматываем да хоть все 100 метров Работая с доской, если необходимо подровнять торцы рубанком, а столярных тисков нет, то на помощь пойдут пара обычных струбцин. Прижимаем заготовку сначала одной, а затем второй прямо к верстаку. Таким образом заготовка зафиксирована и можно обрабатывать деталь. Если же заготовка ну прям очень длинная, то хватаем струбцины сбоку и также крепим к столу. Эффект тот же и работа идет своим ходом. Если необходимо закрутить большое количество болтов, а переходника для шуруповерта нет, то не беда. Берем подходящий болт и просовываем через головку. С другой стороны можно зафиксировать гайкой. Но если болтик небольшой, то и без гайки можно зажать в патрон шуруповерта. И теперь можно выполнить поставленную задачу. Закручивая болты трещоткой, особенно в неудобных местах, да и таким образом, что болт вылетает из насадки, а подлезть нужно ну прям в неудобное место, то на помощь выручит неодимовый магнит. Забрасываем его в насадку и выполняем задачу. Если с такими работами сталкиваемся часто, то магнит можно прям вклеить в головку и работать станет намного легче. А чтобы принять участие и выиграть торцовочную пилу от Деволт, вам нужно два простых действия, это перейти в описание и заполнить анкету участника, а второе это подписаться на мой YouTube канал Сделай Сам. Именно там я буду проводить розыгрыш в прямом эфире через три недели, а доставка приза за нас в счет. Ну и от души можешь влепить лайк этому видео и оставить любой комментарий. А мы поехали дальше. Иногда, работая с болтами и гайками, нам нужна гайка с резиновой прокладкой, чтобы она фиксировалась. Если такой под рукой нет, то сделать стопорную гайку можно вот таким способом. Берем термоусадку подходящего диаметра и с помощью газовой горелки плотно сажаем на резьбу. Далее просто закручиваем гайку и руками тут уже не повернуть только гаечным ключом и сидит гайка довольно хорошо. Закручивая саморезы, со временем битка выходит из строя и начинает проскальзывать. Не спешите их выбрасывать, ведь можно продлить ей работу. Для этого нужно сточить на камне стертый носик биты. Тем самым снова будет отличное прилегание креста к шляпке самореза. И битка снова будет в работе. Если вам необходимо вкрутить или выкрутить пару кровельных болтов, а под рукой нет специальной насадки для них, а только шуруповерт, то не беда. Зажимаем шляпку в патрон шурика и выполняем задачу. Тут можно играть как и на вкручивание, так и на откручивание. Также можно сверлить отверстия в древесине или даже в профильной трубе. Такой кровельный саморез осилил 7 отверстий. Так что в некоторых случаях смело заменит сверло по металлу. Пишите в комментах, какие советы понравились больше всего, а какие нет. Поставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал. И не забудьте участвовать в конкурсе. Всем спасибо, всем желаю хорошего настроения. Всем пока-пока.